Ваша ученица была семья, но поддержки в бытовых вопросах воспитания сына не было. Как говорится, и за маму, и за папа. Вопрос чисто женский. Будет у меня мужчина для комфорта. А задайте, Галина Кожушко, мне этот вопрос в четверг. Я с удовольствием на него отвечу». Как правильно публиковать, проводить бесплатное обучение в социальных сетях психология? Посвящать или еще как-то? Помню, что вы говорили, что бесплатно помогать нельзя. Наверняка возможно это как-то сделать. Как, например, бесплатная ступень, когда вы даете коды, проводите вебинары. Еще вопрос, насколько корректно помогать клиентам, помимо психологических методов, эзотеристки без их ведома. Ни в коем случае этого не делайте, вас за это накажут. Любая помощь это отдача своего везения и забирание невезения человека. Это просто обмен. Не делайте этого ни в коем случае. Иначе действия не будет. Будет никакого, хотите бесплатно кого-либо обучать, посвящайте бесплатное чему-либо, чему там, дальнейшему вашему бизнесу, дальнейшему благополучию, вашему там сыну, дочери или еще чему-нибудь, ну что.